что из этого выйдет. В общем, начнем. Надо В смысле, как без воды? Ну ладно, как-то заставить. Это... Вот, для больше. Ха-ха-ха-ха. Ладно, я возьму это смелее. В смысле? Я не хочу, чтобы тебе было смелее, потому что было одинаково. У Не одна такая. Возьми чайник. Ты же пробовала? Нет, Нет. Я не посмотрел видео. Ну ладно, в общем, поехали. У меня внутри не пьяна, а Нет, я Нет, я попробовать, потому что я, я не пусаюсь Не прошла, а ничего не было такого. Пахнет ванилька, она пузыриков не вони. Да, далеко не пахнет ванилька, какой-то кулью. Девочки у тебя ну, Очень нашла! А, да, да, да. Что имеет... а, ну как на детская смех? Я люди я Ну, она я да я не воду, ты покажи, а потом сплю ну, ладно, видите? Это краю, тупо. сейчас надо водичку снять главное, если мы не смеем сядут девочки давить. давить надо что посмешить что, ли, а? что да мне апрель да. да быстрее сидя Значит, будет так